Это самая топовая локация, друзья. Это Дубай-Харбор. И здесь стартует два проекта. Дамак-Бэй. Сзади меня. Вот именно здесь он будет находиться. Вот на этом пляже. Откуда меня только что прогнал охранник и не разрешает снимать. Сзади пляж Барасти. Вот этот узнаваемый силуэт Дубай марины Марина Хейтс. Высотки на Марине. И именно здесь, повторюсь, Дамак-Бэй и Шоба Си Хэвен. Я сегодня снимаю для вас локацию. Мы сейчас прогуляемся, проедемся на моей прекрасной машине, и вы поймете, что же из себя представляет район Дубай Харбор. Не путайте с Крик Харбор. Дубай Крик Харбор это вообще другая локация. У меня коллеги даже путают частенько. Ну что же, поговорим обо всем по дороге, раз нас тут, раз нам тут не рады, говорят, это частная территория, я даже, видите, запарковался здесь с нарушением, тут стояли конусы, поэтому let's go, друзья, проедем туда Ямар бич фронт вот он строится, это отдельный остров полуостров, куда идет дорога проедем по кругу и пообщаемся уже около площадки шоба, это здесь через дорогу Друзья, дубль номер два Не дали мне первый раз вчера заснять все здесь Но ничего, смотрите, я подгадал для вас закат И мы сейчас проедем Вот, кружочек небольшой сделаем, я покажу вам в реале Смотрите, с правой стороны дамаг Вот на камеру видно будет, с правой стороны дамаг а С левой стороны шоба мы делаем небольшой кружок, и дальше самое интересное, сверху, я уже отснял, сверху будут шикарнейшие виды. С одной из тех башен, которые сзади меня, я показал все, все вокруг. Я сам в восторге от того, какие у меня получились кадры. Итак, друзья, эта дорога, насыпная, так сказать, тут, тут перемычка, ведет к острову Бичфронт. Вот справа по курсу у нас дома Имар Бичфронт, это их грандиознейший проект. А, ну как, Не, окей, ладно, они грандиознейшие. Я имею в виду, что по сравнению с вот этими, как бы, небольшими комплексами, здесь там целая куча домов. Они все тоже со своим первым э, со своим пляжем. Часть смотрят на одну сторону, часть на другую. Все красиво, но сами дома уж очень простенькие. Ну, посмотрите, по ним видно, прям они примитивные, я бы сказал. Ну, Ямар так строят, окей. У них грандиозные изначально проекты по инфраструктуре, по задумке, по. Значит. Сами насыпают себе острова, сами на них строят. А, а дамаг делает, конечно, очень красиво. Там еще есть, на сегодня еще есть, one bedroom, прикиньте. И сейчас можно будет еще какие-то канцеляшины подловить. Мне уже писали, интересовались, еще не поздно зайти в дамаг. Вот он, шикарный вид, смотрите, друзья. Вот эти все башни, они остаются просто... Нервно курить сторонки, потому что у нас возникает два крутейших проекта Причем, что самое интересное, здесь слева еще что-то построят по-любому То есть вот ближе, чем до Бей э, будут еще вот эти парковки застраиваться А вот перед шубой уже ничего не построится точно Вот здесь вот она справа Единственное, что рядом с ней построится, это мечеть Прямо впритык ее уже строят, кстати Ее построят раньше, чем сам проект о, менты, не буду здесь останавливаться, здесь что-то менты, я хотел здесь тормознуть с вами и показать вам вот здесь строительную площадку Шобе, но я не буду этого делать, там полицейские, они очень здесь какие-то злые. Давайте я вот здесь вот кружочек проведу, проеду с вами, вот смотрите, вот слева по курсу получается это у нас забор, где строят мечеть, ну да, она будет прям а справа, вот здесь вот прям справа у нас находится э, стройплощадка площадка Бей. вот прям здесь. Смотрите, друзья, сейчас я... сейчас я покажу вам красивый ракурс. Смотрите, вот здесь будет Шоба, шоба Си heaven. Ну что ж, друзья, оцените эти головокружительные, просто потрясающие виды на насыпные острова Пальм Джумейра. Вот он, ствол Пальмы и раскидистые ветви его вот там пошли. Вот этот отдельный остров Бичфронт, гемаровский проект. А здесь у нас Харбор, а Заводь, Гавань, да, Гавань для парковки кораблей. Вот здесь паркуется... А -а -а -а -а -а лайнеры круизные подальше, там большой порт с причалом а Левее у нас взлетная полоса для самолетов, которые здесь выбрасывают парашютистов, делают экскурсионные полеты дальше пляж JBR Beach, туда у нас уходит и идет вплоть до острова Blue Waters это остров с колесом обозрения, это уже проект компании Miras кстати, все застройщики, можно сказать, тут вложили, все ключевые застройщики э, вложили э, свою лепту, внесли. То есть Palm Jumper это на Хилл, Фронт это э, Ymar, а Bluewaters это Miraz, три ключевых застройщика. И наши два новых проекта стартуют прямо вот здесь, посмотрите, раз и два. Вот эти два вакантных местечка у нас занимают Shoba Sea Heaven. Вот прямо вот здесь, и на первой линии у прогулочной зоны, на этой набережной, и Дамак Бэй, вот, вот местечко под него, это парковка, которая уже перекрыта, на нее уже закрыты заезды, со своим пляжем. Давайте рассмотрим эти два проекта поподробнее. Итак, Дамак, вот про него уже начали говорить, посмотрите. Сейчас это каменистый берег Но этот берег будет полностью Отсыпан песком Вот как сейчас здесь видите Пляж Барасте, И от него песочек пойдет вот туда И это будет приватный пляж На территории э, Дамаг Бэй э, Все три корпуса Этого комплекса будут расположены так вот, как, э, как паруса На корабле Они все повернуты на сторону Пальм Джумейра Вот на эту потрясающий вид будет из каждой квартиры вы будете любоваться всем этим пейзажем а те кто смогут приобрести угловые виды которые вот на ту сторону смотрят они еще будут на 360 почти кажутся смотреть и вы получите еще шикарные закатные виды на силуэт вот этого самого большого в мире колеса обозрения и закат над морем а, у шобы, виды, надо еще повыбирать Посмотрите, здесь у них будет тоже три корпуса Но квартиры не все будут смотреть на лицевой фасад а, Наоборот, если вы берете маленький площадь, они будут смотреть назад сюда Какие-то есть торцевые виды Вот есть ушки, например, еще оставались торцевые Вот сюда на закат, они самые классные Так что вы теперь поняли, да? Я надеюсь, теперь вы поняли, почему... Эти проекты пользуются такой популярностью, например, Дамаг Бэй разобрали буквально за два дня. Но сейчас там еще можно найти конселейшн, друзья, и вот там вы с видами точно не прогадаете. Либо ждем запуска еще второй и третьей башни Шоба, Шоба Сихэ. вот тут и здесь они будут находиться. Тоже там можно найти отличные шикарные виды, вот такие у вас будут виды, друзья. А вот это, кстати говоря, кто не в курсе, строится мечеть. Смотрите, она будет прямо во дворе у Шоба. Но мечети много в Дубае. И здесь, например, кстати, насколько я слышал на Блю там тоже мечеть своя есть. Но по просьбе туристов они не стали громко включать молитвы из этой мечети, потому что живут там только туристы. Возможно, здесь будет так же. Ну что скажете? Я вам сегодня просто показал все, все сделал для вас. Пишите, кому интересно, одни из этих проектов. Я сам живу вот в этих домах. А, вот в тех домах, я отсюда хочу переехать, в тех домах там такая густая застройка, там такие старые билдинги, а, неудобные переходы. Но блин, вот буквально вот вы отходите 100 метров, и здесь это лакшери. Особенно мне понравилась локация Шоба. Вот просто здесь топчик, вон там морской порт. Вы что-то сверху уже видели. А, так что пишите мне на WhatsApp, с вами был Данил из Города мечты, города Дубай. Всем пока.